Дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня начинаем играть, или просто играем в дюд-симулятор. Да, вот такая вот игра прикольная, кстати, там типа просто выживание, типа, от того, просто мужика. -то и да, так -то... сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто хуже, а кто не кушает, взять что-нибудь тебе покушать, там печеньки, там бутербродики с чайком-кофейком, да. А сейчас верните это видео, которое у вас идет. Если у вас написано подписаться и красной кнопкой, нажмите на нее, чтобы было написано к серому подписаны. Вот это самое, это самое главное. Вот сейчас. Ну и не сейчас, не важно, просто самое главное. Так если вы сделали красавчики, если вы не сделали, вот сделайте вот сейчас сделайте это. Он вот сделает хоп, нажали и все, серый осталось. Да, все. Так-то буду писать, лайкайте и писать красавчики. Да, мы начинаем. Так. Ну, давай. Не знаю, как. Я просто <связываю> денег нафармил, и все, в принципе. Потому что все плавно, понимаете? Все плавно. А Оружия нет, не плавно. Так, о, мышления. <связываю> да, это твой день, не помню. Всё, поехали. Прикольно, едем. Мужики, здорово! Вот, вот, мы. О, побежали. Открывай. Эээ, -э, ножики, ножики. О, а косарь все. Курсопа. А как ее делать? А я взял уже? Это худо много. А? а типа я понял Канаевский Столер И вот этот Шоткал че бессмертный что ли? Бессмертный какой-то Че происходит? Мужики, вам неплохо? Че вы падаете? Ты че офигел что ли? Смотри, бессмертный! Офигеть, бессмертный. Окей. Граната, мужик! А где патронок такой? А. Там же под... А, зарядка? Мужик какой-то бежит. Наркоман, что ли? Ч за наркоман? Хрена всё... Ты что? Нет. А, полис. А -а. что бессмертная полиция. Шо нафиг? Да ладно, мужика жил Ты еп, можно? Они оживают. Они еще Можно еще Ножиком, НОЖИКОМ, ножика, Э, ножиком, ножиком. Фак, мать. А я залезу в машину, очень не... Офигеть просто. Здесь есть деньги хопа, все нету полиции. Полиции больше. Нифига не бегут эй Э, вы что наркоманы совсем что ли? Здравствуйте. Сам упоролся. А я машину буду, они у а машины играют. Наркоман? Стоп. Это полиция. Это полиция. патроны. Патроны закончились. Патроны опять закончили. <смех> Что ж, чтобы <смех> деньги и все-таки-таки О, ты чё, наркоман, что ли? За сторон. Куда они берутся? Они меня убили. Четыре звезды, серьёзно? Не, ну это лучше, чем GTA 5. Ага, у меня тут ничего нет. Ну хорошо, поедем, закупим. разокупимся. Ну, в принципе, тут смысл игры только на один, день, на один раз поиграть, понимаете? Ну, он один раз просто поиграть, повеселиться, пострелять и все. Более прохождение какое-то прохождение. Тут нет прохождения. Тут просто поугарать можно, поиграть, все. Больше тут ничего и смысла не это делать. Так это вот так, такая вот игра. блин я камера сломала. Ну вот ты как, я должен так ехать? О, круто вообще карты должен быть заблиз типа тайне а к черту я тут опять потеряла я так я не могу подъездить во теперь нормально а то перевернутая камера сломалась только вот просто брехнет катаемся в принципе опять я камера сломалась. Опять мне коверка Ну, опять перекосил. я не это... Куда? Сруйте. Ну, ну, ничего страшного, будем искать молодую машину. И все катимся, да. Так, это получается... Не знаю, почему-то нет, он не защищает. 30 баксов. Раньше как себе бесплатно вообще было. Можно было прозвано на вначале было. Так. Мужика убили. Чего мы уже кого убили? деньги сразу. На капоте ли чем придут копы да разборки сейчас будут вон, вон, вон, вон. Берут, это не уже не Серьезно они бессмертные. Нифига себе, мы башлыки вернули. Наркомания, помню. Наркомания! Да что происходит? Э, нет, я сказал. Здесь дебилы какой-то. Четыре здесь без удара. Давай, файт, файт. Наркоман Он машину переворачивает, ты ч? Нет, нет, нет, машина переворачивает наркоман. Нет, Машину перевернули! Куда машина уезжает без меня? Нет. Уехал. Нифига, тут наркоманы бегут. Убиваем наркоманов. Нифига себе, баску. Вся весь город сбежал за мной. Нифига себе! Ой, что происходит? А, мать, ф**к! И чё? Давай, коронату все. А, да, давай, коронату. Офига. Где машина? Машину потеряли! А куда мне патроны о, там есть машина, Здесь, здесь, Не Они основали машину, нет, опять перевернули. Я ушел мой команд. Опять Стоп. Ох ты, бляхай, больше и больше сегодня. Это Нет. Стоп. Это А ч ⁇ мне Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Приходят все здесь. Ой. Нет, патроны задолбали! Они просто... Чё не просто... Не просто... Не просто... Ты чё, бессмертный? у уголы стреляют офигеть их больше и больше спустя 1000 просто прописывается вот это Чё, Стоп, ну все, меня сейчас опять fuck, fuck, Не, ну меня тут на 200 дней stop. посадят. Вылетают <свят> вообще. Всё, я попробую. Hands up. Hands up. Ну, литуря, fuck. А? Fuck. Они машину Бывает. Машина улетела. Всё нормально. Здесь, если окупается Дверь закрыта для вас. Всё. Для них дверь закрыта. В плях, они открывают дверь Они сквозь двери ходят Офигеть, мне кажется Офигеть, они <звучит> сквозь двери ходят что <звучит> А шо делать? У меня ничего нету Блин, где патроны? патронов нету ну ладно, убивайте, давай. В рукопашку! они а, сами умирают. Смотри, кто? фух, Файт! Файт! Файт! Файт! Полис! Файт! Полис! Этот человек сезон, Меня посадят на дверь дверь. Все, убили. Эй, такие уши, такие довольны ушли. Ну, поздравляю, вы меня убили. И такие уши довольны. Ну, не понятно. Как у них есть последний? На 80 дней я убил миллиард людей. Ладно, будем, наверное, на этом прощаться. Вот такая вот серия получилась. Ну, это не прохождение. Это просто мы поиграли, повеселились. Убивали наркоманов каких-то. Которые считают, что они полис. Хотя, нифига. Ладно, все, назад вот. Ссылка на видео в будет в описании, пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте И всем пока-пока.